Друзья, всем привет! Наконец-то это свершилось. Несколько лет это здание в центре Сочи простояло на консервации. Сегодня его выкупил крупный застройщик Сочи и открыл предпродажу. Цена от 600 тысяч рублей за квадратный метр. Это на большие площади. Если мы берем площади маленькие, 30-40 квадратных метров, то от миллиона двести. Я думаю, вы все знаете, где мы находимся. Самый центр Сочи. Вон даже видно Морпорт, до него тут идти 150 метров 3 минуты. Здесь начинается улица Новогинская. Поэтому, ребят, действительно крутое инвестиционное предложение Как на перепродажу, так и под пассивный доход. Успевайте купить первыми.